Ну что, ребята, всем привет. Всем привет, друзья. Вот и начался новый дачный сезон. Вы, наверное, этого так долго ждали, но как долго это ждали мы, вы даже не представляете. Давайте осмотрим нашу дачу. Может быть, что-то за зиму изменилось. И еще, друзья, у нас хорошая новость. Всех наверняка интересовал вопрос, на сколько же денег мы продали термосы, которые мы здесь сдали. И сколько денег мы собрали на нашем единственном и первом стриме, который мы проводили. Весной, ранней в этом году. Друзья, мы это вам расскажем обязательно в следующем видео. Если это видео наберет половиной тысячи лайков, либо 400 комментариев. Так что давайте и комментарии пишите, и лайк ставьте. И в следующем видео мы вам все про денежки расскажем. Сколько термосов, сколько на стриме собрали. Сразу выражаем огромную благодарность всем, кто был на стриме. Всем, кто нас материально поддержал. Друзья, только благодаря вам мы продолжаем этот сезон. Если вам нравится, мы рады стараться. Ты уверен, что мы весной снимали стрим? Да. Первым делом, друзья, начинаем осмотр самого важного объекта на этом участке. Конечно же, это наша будущая яма. К счастью, туда никто не провалился. Почему? Потому что мы ее благополучно накрыли листом, чтобы никакие зверюшки, собачки, лисички, киски, кошечки никто туда не упал. Далее наш замечательный дровник, который вот так вот у нас организован, тоже на месте, ничего никуда не упало, не сгнило, не развалилось и так далее. Бесерка то стоит. Не улетела и не рухнула. Да, ванна замерзла и просто растаяла. И все, друзья, и ничего страшного не произошло. А это просто скол краски. Наша импровизированная альпийская горка не убежала от нас в Альпы. Значит, ей на нашем участке классно и комфортно. Будем продолжать ее облагораживать в этом сезоне. Водичка, ты еще там? Мы сегодня будем опускать насос. Ну а с этим добром мы еще не придумали, что мы будем делать. Мысли, конечно, есть, но хотелось бы услышать еще и ваши, как все это дело облагородить, потому что ломать и сносить это вообще не вариант, друзья. А в этом сезоне нам придется побороться с вот этой порошью. Ну ладно, ребят, пошутили и ладно. А у меня вопрос... Что делать с зараженной клубникой? А, ну, то есть, это явно какое-то заболевание. Мы весь прошлый сезон не могли определить, какое оно. Либо такой вариант, либо вот такой. Да, конечно, это листочки старые, но я думаю, по ним заболевание видно. Для борьбы с вредителями с клубниками... С клубниками для борьбы вредителей клубники. Мы купили вот эту штуку. А для того, чтобы удобрить, купили вот эту штуку. <laughs> ну, надеемся, это поможет. Друзья, вот мы открыли новый дачный сезон. Но что значит открыли сезон, не пожарив шашлыки? Быть такого не может. Специально для этого наши партнеры из компании Unikit прислали нам вот такое чудо-мангал, чтобы мы пользовались им и наслаждались вкусными завтраками, обедами и ужинами на нашей прекрасной даче на свежей природе. Друзья, давайте я вам вкратце расскажу основные характеристики этого мангала. Они действительно интересны, я думаю, будут многим. Длина составляет 800 миллиметров, ширина составляет 300 миллиметров. В комплекте у нас шел сам мангал, кочерга и техническая документация. Толщина стенок в нашем случае это 3 миллиметра, но у ребят на выбор есть и толще, кому необходимо. Сама жаровня у нас окрашена жаропрочной краской черного цвета, ножки покрашены порошковой краской. У мангала есть неотъемлемое преимущество в виде таких очень удобных ручек, за которые его можно транспортировать. Складные ножки позволяют перевозить его в багажнике вашего автомобиля, либо убирать на зиму в укромное место. Также он очень-очень вместительный. Здесь можно разложить до 13 шампуров. Друзья, все ссылочки на данный мангал мы обязательно для вас оставим в описании. Переходите, ознакомьтесь с огромным ассортиментом наших партнеров от компании Unikit. А мы погнали жарить на данном чудо-мангале наш сегодняшний обед. Бежи кусай свои, и вот там вот все вот маленькое, что можешь, отселяешь, откусать, кусай. А я буду большие деревья пилить и пока что складывать. Потом вместе их Поехали. как у вас субботний день проходит у нас вообще прям продуктивно Санек пилит я сжигаю давай вот этот вот нет вот этот а так вот мы живем душа в душу зря, в ноздрю мизинчик мизичку Да. Хорошо. Работал, прям, ух, хорошо стало. Ты куда это дерево это делал? Там пока складываю, сейчас на участок занесу, потом их топориком порубим. Короче, дедушка лайфхак рассказал. То вот есть вот маленькие веточки, которые мы через щепко-дробилку пропускали, их можно топориком рубить по 30 сантиметров, братья хапочку, связывать. Я помню, ты говорил. Чем-либо, что горит. Какой-нибудь этот а, жгут, или как он называется? Ты вот подвязываешь. Ну, типа, лиана вон ну, да, да, короче. Чем угодно. Как эта вот штука, тряпочный такой, канатик твой называется садовый. Ну, канат, Ну короче мы вы называется... все поняли. Канат. А, и это. Прям подвязываешь, у тебя такая полен... поленца маленькая mm. получается. И вот в такое вот время как раз их парочку закинул в печушку. Домик прогрелся. Сильно много жара нет, но и температура поднимает. Да слушай, так замучаешься. Ладно, если бы у тебя там чуть-чуть было бы, но не 12 соток этими ветками. Ну понятно, но мы не все же так будем делать. Часть того. Поэтому мы сжигаем. Да, То, что кривое, косое, сухое, гнилое и не даст много жара. А уже крупные стволы, хорошие ветки, все будем оставлять. Пока что. А Пока. потом посмотрим. Потом все сразу сожжется, рано или поздно. Либо в нашей печи, либо в нашей печке для казана. Ну, знаешь, тут, между прочим, есть еще хороший участок, есть что у них будем, правда, брать. Соседям поможем как раз, да, участок расчистить да. у нас. Не, но, между прочим, все равно нам придется у них чуть-чуть очищать Конечно. по периметру, потому что, во-первых, забор не поставишь, во-вторых, во там этот поросль вот это будет все равно нам будет к нам дальше лезть. И тля. Самое что главное. Да. Вон там, вон там и вон там. Это что такое ну это тогда... было? Как Гринч, кто-то. Давай отойдем, я хочу не показать. Ну, ты можешь? Красиво, да? Красота. Сегодня ярко-ярко. Хотя мы приехали, паспорта было. Как будто еще накидали нам тут сверху. А? И что, Так, друзья, мы уже сегодня нормально так поработали. Время часика 4 вечера. И сейчас, посовещавшись Ксюшкой, решили сделать следующим образом. В общем, мы вам очень много отвечаем на комментарии. Практически под всеми видео, на все комментарии мы даем ответ. Мы очень сильно старались, мы все читаем и по максимуму отвечали. С этого сезона мы предлагаем сделать так. Самый на комментарий получает одну минуту в следующем видео. Вы пишете. Свои вопросы нам в комментарии, либо какие-то пожелания и так далее. Мы их все читаем, лайкаем, очень радуемся. Спасибо вам большое за это говорим мысленно. Но тот комментарий, который будет самый залайканный, мы его прям заскриншотим. И в следующем видео дадим на него развернутый ответ на целую минуту. Давайте с вами сделаем так, потому что сидеть и на все отвечать, к сожалению, у нас не будет такой возможности в этом сезоне. Потому что у меня много работы. И здесь просто невероятный фронт работы. Вы это все должны сами понимать. Поэтому предлагаю сделать так. Давайте пишите свое мнение, как вам такая идея. Если вы за, мы очень будем вам благодарны. там разжигаешь, там разжигать нечего. Я пытаюсь кору разжечь. Вот покажи на камеру. Просила, значит, жену разжечь бочку вторую. Смотрите, как она еще разжигала. А то пыхтело стояло тут, будь здоров. Ой, слушай, ты сейчас так напухтишься, что перчатки, снимай перчатки, пожалуйста. У тебя в перчатках может произойти быстрее. А ты говоришь, да ты рожок не поснимали. Теперь продолжаем работать. <с> стало, конечно, ну не супер заметно, но, собственно, этой горы все равно стало в два раза меньше. Здесь тоже была довольно-таки высокая гора, вот такая примерно, и вот осталось совсем немножко, но это крупные ветки, которые сейчас до заката не успеют уже сгореть. Да. Все, мы уже здесь остатки а, загрузили. Да? Ты только что загрузил. Тут вот лежали. Все у нас горит. И ждем, когда все догорит. Я ну. Ну вот и все, друзья. Сегодняшний день подошел к концу. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании, чтобы ознакомиться с такими крутыми мангалами, которые нам подогнали друзья из компании Unikid. На этом сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока, друзья. Пока-пока. Увидимся очень скоро. Видео начнут выходить гораздо чаще, чем в прошлых сезонах.